Это видео. <смех> Всем привет. Славен. Ну ты як директор нас точка Бакфаста, ну что-нибудь. Как тут у нас дела? Ну что вот это за алюминиевый улей. Бакфас, да? Угу. А ч не жёлтые? желтые? Таня. Вот одна вылетела. А ну сколько тут? Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять Десять. улочек. А корпус можешь оторвать? Сейчас... Ой-ой-ой! А. Да закрывай! что-то они. А ну что тут у тебя еще есть? Что, Солнышко. Солнышко. Солнышко. Бакваст. Тут у нас все Баквесто, ничего так. Ну пчелы не рыжие. Ну, рыжие, только они не настолько рыжие. Короче, пустой корпус. Низ, глухое дно у нас тут. А что там у шестирамочниках У нас... Ну, сила хорошая. В принципе, они уже, видишь, да, в, уже в полу в клубах. Сила хорошая. Карника послабее идет по силе. Так... В шестирамочниках есть у нас что-то. На Ой, красиво, как мне нравится. На крайней рамке сидят. И тут на крайней рамке. Ну, тут трёхсотая, да? Да. Тут у нас все ж дочки Б-140, да, Томас Рупель? А в лежаках у нас там что? Короче, друзья, мы ловили раи И сразу же ж меняли слава, да? да? Это, это э, тут на, тут на... очень В смысле, очень сильная? Ну, сильная. 10 -10. А, ну, Сильная. Это мы на видео можем что хочешь сказать, ты покажи нам. Короче, ловились рои и сразу же была замена маток на Бакфрост. Это у нас точок. Это у нас тачок полностью э, ну, под бакфростом. Это майский отводок на 4 рамки. А, это не рой даже? Майский отводок на 4 рамки. Ну чтобы сказать прям сильная, ну, ну сильная, тут сидят хорошо, и, и вот сидят, вот сидят, вот сидят. Ну, ну нормально, да, нормально. 7, 8, 9, 10, ну 10 рамок, вот сидят. Ну круто, давай. Да. Угу. Так, Славик, а что мы тут с фацелией? Мы когда-то фотки выставляли, что мы тут садили с тобой фацелию. Где, где фацелия? Тут мы, друзья, садили в фацелью. Там мы сияли горчицу. Семена собрал? Нет, вот В смысле? А, короче, у нас на следующий год, год будет фацель. Самосевом. Так. Так, ну вот такая дела у нас по, по бакфасту. Все закормлено. Мы готовы к зиме. Обработаны полосками воростоп. Закармливали сиропчиком. Закармливали сиропчиком. Что-то объединили. Тоже, а тут Прополисные сетки вот такие используем. Ну Ничего, нормально. Все равно хорошо. Они зато плотненько сидят. Да. Угу. Класс. Чуть-чуть обзорчик маленький. Тачок Бакфаста. Так, а что тут у нас? нормально. Нормально. В следующем году будем заменять всех, или не будем, на, на сахар. У нас есть хороший Бакфаст тоже. На следующий вот будем тут добавлять, увеличивать количество. Планируем сюда еще добавить. Тут стоит сейчас около 50 плюс-минус. Больше 40, меньше 50. Где-то 48, да, Слав. Сколько у нас тут? Ну, чуть больше 40, да? Почти 50. И хотим еще сюда поставить еще полтинничек, где-то до соточки. Ну, все нормально. Все мне нравится. Ну, тут, ну тут круто. Видно, что круто. Кстати, друзья, маленький такой видеоролик по. Вот это улья. Высмотрели мы в Андрея Бодяна вот эти ульи. То есть сэндвич получается пин, э, как его, алюминиевый лист 20 сантиметров пенопласт и с другой стороны. И получился вот такой улей. Он очень теплый, вот такая крыша, там тоже пенопласт двадцатка. Используем, никаких пленок мы не используем, используем москитную сетку. Ну, как видим, некоторые прополисуют, а некоторые воскуют. То есть, ну, это зависит от особенностей семьи. И э, вот так они зимуют. Как видим, смотрите, пчелы сидят на крайней рамке. Вот видно или не видно. Ну, короче, пчелы сидят на крайней рамке, прямо возле стенки. И тут пчелы сидят, но ну, тут не на крайней рамке, а вот с этой. Вот это все улочки сейчас сидят. Понятно, что они еще ужмутся, потому что ну, не так холодно. Но, тем не менее, очень удобно. Вторые корпуса нижние, чтобы их не таскать. Ой, гуси-гуси. Мы еще гусей держим. Чтобы не таскать пустые корпуса туда-сюда, мы просто их опустили вниз. То есть воздушная прослойка. Ну и вот так собраны. То есть по бокам воздушные прослойки, чтобы воздухообмен был. И вот так сидят пчелки. В принципе, все. Да, Славян? Да. Вкратце о баквости. Вот такой у нас тачок. Он уже у нас тут второй год. Второй? Да. Второй год. Третий пойдет, Да. Мы довольны Неплохо Семьи в принципе неплохие Посели даже лучше чем Карника Но Мы работаем все таки с Карником Нам она больше подходит Ну а здесь отдельный точок Совсем другой Здесь полностью Бакфаст Будем и дальше работать Увеличивать Словен тут будет директором Да Славян Или тебе подарить этот тачок Ну все Друзья, пишите в комментариях, подарить Славяну тачок Бакфаста или нет. Подарим ему. Если подарим, значит Поддержка отдаем. Молодых. Поддержка молодых. Ох ты хитрюга. Ну все, друзья. Славян, передавай привет. Всем хорошей зимовки. Вот такой у нас тачок Бакфаста. Все, всем пока.